Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Издание ⁇ Жиговурт ⁇ стали известны личности троих мужчин, задержанных накануне на проспекте Месникяна в Ереване. Один из них ⁇ 39-летний Варткис Испирян, известный в криминальном мире по прозвищу монумент Варткесик, другой ⁇ 35-летний Артур Покорян по кличке Руш Артурик, а третий ⁇ 37-летний Армен Арутюнян по кличке Арменчик Масерский, пишет издание. Полиция Армении распространила в среду сообщение о том, что на проспекте Мясникяна задержаны трое мужчин 35, 37 и 39 лет. Они были доставлены в Главное управление полиции. При обыске у одного из них был обнаружен пистолет Макарова с шестью патронами. По данным издания, Мужчины планировали устроить разборку с вором в законе, Андраником Сагаяном по кличке Зап, а также авторитетом по прозвищу Арамча Московкий, который приходится родственником одному из депутатов парламента Армении. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов также задержали вышеупомянутых представителей криминального мира.